На прошлой неделе в матче не возникло у тебя чувства дежавю с одним очень похожим матчем в прошлом году? Есть такое, то, что мы да. проигрывали да. Торпеда Жозина 1-0, получилось отыграться и на последних минутах забили. Благо таких и произошло. Ну, может быть, отбитый пенальтик, как Викторович говорил в интервью, то, что это, может... это передало больше сил команде, они начали больше создавать моментов, и в итоге они поплатились голой. Саныч просто перед игрой сказал, если будет, не дай бог, будет такой эпизод, то падай в левый угол, потом тебе объясню. В общем, Санычу просто сон приснился, что я отражаю пенальцы. Именно в левый угол вот так получилось. Спасибо Саныч. Как проходит подготовка к Большине? Если вы несколько слова. Все в штатном режиме, в основном ну, тренировки. Все работали над динамой и поработали в плане больше над игровыми -то аспектами. то ну, я думаю, все в штатном режиме и готовимся к мысли на этом неделе. Все нормально. Смотрели ли поле на основном стадионе, как оно просто мне 10 назад говорили, что не очень. Визуально она выглядит нормально, как на в поле, будем смотреть уже. Сегодня у тебя праздник, сегодня международный день. Не, ну, одного у меня. Конечно. Международный день вратаря, да, я знаю, 14 апреля. Тренер поздравил? Да, да. Ну, сам Саныч подходил и сказал с праздником, я говорю, заеду. В этот день желаю своим младшим коллегам и, в принципе, всем вратарям лучше работать и все будет хорошо.